Парни, пограничники, с праздником вас, с днем пограничных войск. Мирного неба вам над головой, чтобы граница всегда была на замке. Спасибо вам за службу. И сейчас исполню для вас песню, тоже, кстати, пограничника, моего знакомого Азис. Пою твою песню, не суди строго, и тебя с праздником. года нет и нет бортов Да, высота по-своему коварна На перевале держит пацанов И им в секрет идти обратно И вновь по этой проклятой тропе Где люди мирные ходили А после шли жестокие бои И молодость мальчишки хоронили Но им не страшны На вершинах дозоры великой державы несут под звездным мерцающим небом, готовы стоять до конца, как деды, отцы их когда-то стояли, когда приходила беда, пусть на погонах звезды лишь в длину, но и они, поверь, прошли немало. И оказавшись в каменном блину, С уверенностью смотрят сквозь забрала, И ни погода в общем-то не в счет. Здесь каждый знает, что такое служба. Здесь каждый знает, что такое долг, И ценит верность, честь и дружбу. И им непонятные пустые слова. Они все докажут вам делом. Простые, большие сердца, взгляд удивительно смелый Под звездным мерцающим небом готовы стоять до конца За ними Россия, за ними родные, за ними великая наша страна Праздником, парни.